здравствуйте дорогие друзья подписчики канала сегодня в ролике музыки не будет буду говорить я сегодня я буду доказывать вам что я гражданин союза советских социалистических республик так же как и вы потому что гражданство никто не менял Гражданства никого не лишали. А на сегодняшний день в Российской Федерации присутствуют только мигранты. Доказательную базу я вам сейчас предоставлю все. Первое. Это мое свидетельство о рождении. Я родился. В республике РСФСР, в государстве СССР. Второе доказательство – это мой военный билет, когда я проходил военную службу в рядах вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик. Здесь есть пункт. Я сейчас могу. Правила, действующие в отношении военного билета и воинского учета граждан СССР. Военный билет является единым бессрочным документом, удостоверяющим личность граждан СССР, состоящих на действительной военной службе и определяет отношение военнообязанного к военной службе в запасе вооруженных сил. Билет выдается военным комиссиатам один раз в момент призыва граждан на действительную военную службу. В этом военном билете у меня есть отметка. Когда я принял присягу? Присягу принимал я Советскому Союзу. Также меня этой присяги никто не лишал и никто не разрешал ее нарушать так как и вас сейчас я вам ее зачитаю вот она вы можете сравнить ни в одной стране мира нет таких строчек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 не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. И нет ни в одной присяге последней строчки, как была последняя строчка присяге СССР. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона и всеобщая ненависть в беззрении трудящихся. Присягу принимали все служил в вооруженных силах ссср попозже я объясню зачем это я все делаю сейчас хочу показать следующие документы я делал запрос в мвд моего города о лишении меня лишался ли я Гражданство СССР, РСФСР. И писал ли я заявление на решение меня гражданство СССР, РСФСР. На что получил ответ. Следующего содержания. На ваше обращение пятого. 2017 года по факту предоставлены копии документов о выходе из гражданства СССР-СФСР об утрате или лишении гражданства СССР-СФСР сообщая, что в отдел по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России и заявления граждан о выходе из гражданства СССР-СФСР не поступают и ранее не поступали. Следовательно, предоставить вам копии таких заявлений не предоставляется возможным. Также не предоставляется возможным предоставить копии документов, подтверждающих утрату вами или лишение вашего гражданства СССР, СССР ввиду отсутствия таких документов. По поводу миграции я вам попозже объясню, что это такое. На это заявление было послано следующее заявление о выдаче, так как я не лишался гражданства СССР, СССР о выдаче мне паспорта гражданина СССР. На что э, получил ответ, опять же, от этого же начальника МВД города Кунгура. Ваше обращение рассмотрено. Разъясняю, что в части основания приобретения вами гражданства РФ ранее вам был ответ направлен подробный семнадцатого года. Информация указана в остальной части обращения по факту возвращения гражданства с изучения предложенного печатного материала на основании статьи 11 части 4 федерального закона 59 о порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации. Оставлена без рассмотрения, так как лишена логического смысла. В случае злоупотребления правом на обращение государственные органы переписка с вами на основании части 5 статьи 11 федерального закона 59 о порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации будет прекращена. Ну, э, на что я э, как бы попросил отправить мне... Какую-то дать мне справку или какой-то документ, подтверждающий, что я гражданин РФ. На что также он мне написал вот это заявление. Ну и в ответ еще один пришел мне. Тоже от начальника, от этого же. Ваше обращение в муниципальный отдел МВД России рассмотрено, сообщая, что в соответствии с постановлением правительства от 8.7.1997 года 1997 года номер 828 об утверждении положения паспорта гражданина Российской Федерации образца бланка и списания паспорта гражданина Российской утвержден банк паспорта гражданина РФ, который является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации. Только э, кто меня лишал, логического смысла тоже тут нет. Бланк паспорта гражданина Российской Федерации изготавливается печатным способом по единому образцу, отвечающим требованиям международного стандарта и содержит элементы защиты от подделки, соответственно, применение каких-либо иных бланков при изготовлении паспорта недопустимо. Паспорт гражданина СССР, выданный на ваше имя, уничтожен на основании приказа 605, 605.15.09.1997 года об утверждении инструкции о порядке выдачи, замены, учета хранения паспортов гражданина Российской Федерации, действующего на тот период времени. Гражданство никто не лишал, а МВД решила меня лишить гражданства и паспорта. Ну и дальше. Я начал изучать этот приказ 605. 605. Приказ вот этот. Он действует по состоянию на 27 сентября 2022 года. На сегодня я его найти не могу, потому что, видимо, удалили его везде. Значит, так, зачитываю его паспорт. Приказ э, МВД РФ от 15.09.1997 года, номер 605. Об утверждении инструкции о порядке выдачи замены учета хранения паспортов гражданина Российской Федерации. Ну, я выложу это все под роликом, все эти документы. Тут э, я бы как бы хотел пояснить по поводу э, вот этого приказа. Здесь нет ни одного ни одной миграционной службы. Здесь есть как бы паспортно-визовые паспортно-визовые и другие подразделения органов внутренних дел. Но нет ни одного слова о службе у ФМС, миграционной службе, которая выдает на сегодня паспорта, выдавала которая выдавала э, паспорта гражданам РФ, так называемым. Ну и здесь есть пункт 3.6. Вот этот вот. Я вам сейчас его зачитаю. Только внимательно послушайте. Э, кому интересно, конечно, слушают, кому не интересно, не надо. Ладно. Э, пускай зомби остаются. Пункт 3.6. Гражданам бывшего СССР, зарегистрированным по месту жительства на территории Российской Федерации и не имеющим принадлежности к гражданству одного из государств, участников СНГ, выдавать виды на жительство как лис без гражданства, а лицам, имеющим гражданство одного из государств, участников СНГ, виды на жительство как для иностранных граждан. Вот этим документом нам перечеркнули всю нашу жизнь. Паспорта уничтожены, гражданство все лишены, все на сегодня мигранты, думать вам. Но присягу данную Союзу Советских Социалистических Республик во время моей службы я не нарушал и не нарушаю. Объясню почему. Мы все привыкли надеяться на наше, так сказать, правительство. Но это правительство до такой степени загнало нас, так скажем, в попу, что не замораться и оттуда вылезти у нас не получится. У меня вопрос вопрос тем, кто сидит в теплых кабинетах на сегодня, вы какую присягу принимали? Я с гражданством СССР принимал, а вы с каким гражданством принимали присягу? Никто не задумывается, все смотрят э, зомби ящик. Всем интересно, что будет там с кем-то, но не с ними. Как раньше говорилось, своя рубашка ближе к телу, так эта рубашка у вас приросла, ее сейчас ломом не оторвешь, или отрывать только с кровью. Завтра вам скажут, выйти на улицу для расстрела, вы попыхтите, попыхтите и выйдете.